Здравствуй, мир! Сегодня я продолжаю тесты ботинок на ну, 130 И сегодня очень такая самая, наверное, для меня долгожданная интересная модель, которую я еще с момента ее выхода. Это были действительно первые ботинки из категории универсалов Alpine TLT. Это Atomics Hox Ultra 130. Поехали! Ну, действительно, меня этот ботинок очень манил, потому что это был первый ботинок этой, этого класса, универсалов, ходьба, катания, которые попались мне в руки. И мне они реально показались интересными, потому что, ну, как бы мы знаем, да, то есть есть ботинки скитурные, они хороши для скитура, но вот начинаешь кататься, и тут там не так, и тут там не так, и там вот это, и там, и, ну... А тут, да, вот-вот, они вот-вот-вот-вот, отлично, вот, катальная схема, но при этом встёгивающаяся в ТЛТ, вот как раз то, что мне надо, то есть мне и таким людям, как я, для которых, собственно, ходьба, да, это факультатив, основная эффективность должна быть на спуске, и мне они были интересны, и вот, наконец-то, я дорвался до их тестов. Ну, а по итогам тестов, давайте я начну с плохого, потому что, ну, на мой взгляд, его реально больше. Первое и самое главное плохое в том, что реально нету эффективности в катании. Ну вот как бы нету. То есть схема есть, все есть, эффективности нет. Почему? Ну, первое, да, первое. Очень тонкий валенок, очень жесткий пластик, очень кривой при этом пластик. И все огрехи пластика, все, все, все даже не вопрос даже не в бутфитинге а вопрос в том, что когда мы едем на лыжах мы все-таки встречаем какой-то рельеф а мы при этом, да, тоже должны, должны понимать что лыжи для скитура, они не славятся какой-то офигенной там динамикой и амортизацией неровностей но вот как бы я ехал на достаточно пружинных, мягких карвах универсалах и на они мне все равно все принесли в ноги то есть у вас фактически валенок настолько тонкий, что по факту такое ощущение, что на Крупа одета прямо на голую ногу Проблемы также очень радикальные с одеванием, сниманием То есть это не просто проблема, это катастрофа А дети снять ботинки, проблема пипец То есть те, кто там одевали, снимали спортивные ботинки, да, знают, что это непросто Так вот это все детский сад вообще это просто лепит Мне пришлось снимать, надевать ботинки на улице было это минус 2 градуса, то есть не мороз да, снимать в помещении и то и другое для меня было огромной проблемой это реально больно, потому что пластик острый, пластик жесткий, он никаким образом не раздвинуть его и вот эту зону выхода ноги никаким образом не увеличить и в итоге вы получаете как двумя бритвами по ноге снимать валенок, одевать только ой, снимать ногу, вынимать и одевать только через одетый валенок при этом валенок настолько тонкий, что через него тоже все это болят вот, ну, ощущение, конечно управления лыжами стопроцентное вообще, то есть вот любая мелочь, любая вы ее чувствуете, но при этом при всем при том, что ощущение, что у вас одета скорлупа на голую ногу, контроля тоже не запредельно, то есть контроля нет. Вот при этом про всем, что я ехал на по трассе, я ехал на кар в креплениях, альпайн креплениях, я понимаю, что ТЛТ еще более такая как бы расхлябанная история, но контроля не было вообще, то есть ощущение было, что лыжа живет сама, я живу сам. То есть ботинок как бы ничего не передает просто да, дает какое то вот ощущение дискомфорта но как бы управляемость тоже на грани чего то непонятно чего в общем в итоге мы получили очень интересное такое сочетание мы не получили ни одного преимущества ботинка для скитура которые удобные там теплые легкие и мы не получили ни одного преимущества катального ботинка которые управляют хорошо лыжей которые хорошо давят на лыжу и передают усилия, да, и которые при этом тоже там теплые, комфортные получили некомфортные, не теплые, но единственное, что легкие ботинки, все я, я честно, для себя не вижу никакого, никакого смысла в таких ботинках мне, наверное, интересней взять 130-е обычные, пиндурить их в рамные крепления и получить реально комфорт и управляемость, пусть и тяжелые, пусть они будут там в три раза тяжелее весь комплект Но я в такого смысла ботинках не вижу вообще никакого смысла Вот, все Это при том при всем, что у меня есть свои ботинки такого типа Но в них совершенно другие ощущения и в них совершенно другой калинкор И по итогам тестов, ну у меня не так много ботинок пока потыщено из этой категории Но пока из тех, которые мне попадались на ноги, хотя бы даже на уровне примерки, это одни из худших ну, даже не одни из худших, а это худше. Вот так бывает в жизни, когда ты что-то хочешь, что-то тебе кажется в теории интересно, ты такой ждешь этого, потом в итоге встречаешь и понимаешь, что это, братан, это фиаско. Это полный провал. Ну, вот так случилось, что делать. Ничего не поделать. Все, я пойду дальше за следующими. Вы ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.